Рассказываем об открытиях ученых Казанского университета в годы войны. Гуманитарная помощь от студентов Казанского федерального университета. Россия, Корея. Настоящее и будущее.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 Министерство образования запускает акцию «Научный полк». В рамках этой рубрики мы будем рассказывать об известных научных открытиях, совершенных в стенах нашего вуза в годы Великой Отечественной войны. Сегодня наш корреспондент расскажет о парамагнитном резонансе и его прародителе Евгении Завойском.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 Юлия Семенова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Институт международных отношений Казанского федерального университета вновь принимает в своих стенах послов Южной Кореи. Подробности смотрите далее.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 С 23 апреля по 31 мая в Казанском федеральном университете будет проходить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий, закрепленных за вузом. Представители вуза присоединятся к общегородскому субботнику и будут проводить в порядок прилегающие к зданиям университета территории, сообщил проректор по хозяйственной деятельности КФУ Ленар Сафиулин. Руководство КФУ по традиции тоже примет участие в субботниках, заметил проректор. Он напомнил, что в прошлом году команда проректоров во главе с ректором